Здравствуйте. Программа ТТВ снова с вами. Мы извиняемся за то, что был небольшой период, когда мы не появлялись в эфире, но есть простительная для нас ситуация. Эта ситуация связана с выбором президента России. В это время все внимание было уделено этому важнейшему событию, событию на рубеже 2017-2018 годов. А теперь мы снова с вами и переходим непосредственно к теме нашего выступления. Сегодня у нас в гостях Мокичев Сергей Дмитриевич. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Здравствуйте, доброе время суток, Вячеслав Михайлович. Очень Спасибо. приятно. и вам также. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Перед тем, как мы начнем беседу с нашим гостем, я хотел остановиться на одном моменте. У нас в этой беседе будет... Несколько терминов, которые появились в последнее время. Ну, как говорится, времена он нравы. Во-первых, эпистемология. Ну, все, кто со стажем студента или преподавателя, помнят, что раньше это называлось гносиология или теория познания. Затем дискурс появился такой модный термин. В наше время это называлось гораздо проще. Точка зрения, определенного круга какого-то единомышленников. И, наконец, генерация. А теперь... Этим термином определяется понятие «категория». Но ну, так как у нас с философского плана такой разговор на экономическую тему, поэтому вот эти термины приходится использовать. И еще один момент. Отправной точкой нашей беседы служит статья Егорова «Неоклассика против классики. Есть ли в экономической теории третий путь?», которая была напечатана в журнале «Мировая экономика и международные отношения» в 2016 году. Том 60, номер 6. Поэтому сразу же первый вопрос нашему гостю Сергею Дмитриевичу такой. Насколько проблемы, меры или измерения определяют эпистемологический тренд, или, проще говоря, познавательный какой-то момент в экономической науке? Уточним сразу этот вопрос. Если, допустим, деньги являются мерой стоимости в классическом варианте, то уже в неоклассическом варианте деньги являются тем, абстрактным, что выполняет функцию денег. Вот отсюда отталкиваясь, мы задали вот этот первый вопрос нашему гостю. Спасибо большое за вопрос. А, ну, насколько проблема измерения важна для науки, рад, кстати, что вы затронули философское начало беседа, потому что, по сути, любая наука, она проистекает из философии, то есть сначала идет философское размышление рассуждения, ну и потом уже выдвигаются какие-то теории. Собственно, наверное, это правильный подход. Насколько важна проблема измерения, ну, наверное, абсолютно. Я бы даже назвал это не каким-то трендом текущим, а скорее это перманентный тренд. Императив. Да, потому что уйти от измерения ну, не то что невозможно, наверное, это не совсем разумно. Потому как мы не понимаем или немного побаиваемся того, что мы не можем измерять, того, что не может быть измерено. Поэтому, в принципе, из начала веков мы стараемся как-то все измерить. ну И это несет определенные проблемы, так как если мы, допустим, возьмем какую-то геометрическую фигуру, то нам, у нас есть инструмент это линейка. Соответственно, мы можем Измерить. Возникают проблемы англоамериканской системы измерения и метрической системы измерения. И если поставить двух ученых и попросить измерить, не называя эти системы, а назвать только числа, к примеру, один назовет 11, а другой назовет 21, и здесь мы, у нас возникают противоречия в измерении. В принципе, что касается денег, здесь а, все также сложно, так как у нас есть различные валюты, естественно, курс а, этих валют бывает различный, более того, покупательная способность денег в каждой стране определяется немного по-разному, соответственно, как и приоритет покупательной способности. Поэтому здесь возникают вот эти вот а, проблемы, которые могут быть решены, но, наверное, не сейчас, а в ближайшем будущем. Я склоняюсь к тому, что сейчас, конечно же, деньги это больше то, что выполняет их функцию, так как недаром классики были изначально, а неоклассическое направление, оно уже пошло гораздо позже. Что, в принципе, довольно-таки закономерно. Так и Понятие денег как меры стоимости, конечно же, свойственно для классиков, для того времени, что нельзя сказать неправильно, потому как всему свое время. Когда деньги имели внутреннюю стоимость, большую, чем сейчас, сейчас, как мы знаем, деньги, как таковой, внутренней стоимости не имеют. Дивизные, да. Да. Соответственно, то, что они выполняют функции денег, это больше, наверное, очевидный факт, нежели предположение. Так как внутренней стоимости у них нет. Отсюда возникает проблема. А как же эту внутреннюю стоимость? Измерить. Как измерить стоимость тех продуктов и тех благ, которые производятся? Если мы будем мерить деньгами, которые выполняют функцию денег, соответственно, мы будем только внешний, внешнюю стоимость мерить. А внутреннюю стоимость, здесь уже можно вспомнить Карла Маркса, именно потребительную стоимость, нужно найти способ как? измерять и вполне очевидно что некий третий путь для измерения должен быть а, взят а, вопрос каким он будет и из чего он будет складываться а, в современном мире конечно у нас появляется очень много технологических новинок и технология здесь а, играет некую двойную роль она и создает проблемы и помогает одновременно их решить если вспомнить ту же криптовалюту в вот. Вот вы меня опередили, как раз вот по поводу криптовалюты. пожалуйста. Ну, тема актуальна потому что криптовалюта а, сейчас а, очень много разновидностей и очень много обозримых путей а, выхода и использования криптовалют. Но самом главном проблем как Их раз реализации. И том, измерение этой криптовалюты. Насколько она цена, не цена? Вот в чем чувство останавливает экономистов серьезных от признания ее деньгами? Именно, именно. А... Здесь технология бежит вперед исследований экономических и философских. То есть технологии нас сейчас опережает в наш век технократия. Мы с нынешним положением денег пока еще до конца сами не разобрались, а здесь уже появляются криптовалюты, которые очень сильно отличаются от текущей. Они не только не имеют внутренней стоимости, очень сложно представить, из чего вообще они проистекают. Ну, а как? заявляют множество источников стоимость криптовалюты проистекает из использования производственных мощностей компьютерных в данном случае мощностей но даже но не даже мощности а затрат на затрат мощности. именно именно затрат но тут у нас вырастает некая многоуровневая система наложения различных стоимостей по сути если вдуматься глубоко глубоко в суть вопроса изначально все равно будет стоять труд, как Карл Маркс заявлял, он никуда не денется, но а он будет уже гораздо, гораздо более косвенно участвовать в создании стоимости, нежели это было во времена Карла Маркса. Спасибо. Вот отсюда как раз и второй вопрос. Второй вопрос звучит так: насколько маржиналистский дискурс, то есть с маржиналистская точка зрения? Ну, маржинализм. А По-другому можно назвать то же самое неоклассикой, потому что неоклассическую теорию еще называют маржиналисткой, потому что в основе понятийного аппарата лежат маржиналистские категории. Так вот, насколько этот дискурс в неоклассической <coughs> теории, то есть точка зрения, был вызван, то есть она была вызвана именно эпистемологическими, то есть познавательными какими-то категориями, а не просто каким-то сиюминутным желанием экономистов. Отсюда, вот опять-таки, уточнение – Допустим, субъективизм. С точки зрения субъективизма гражданское общество является обществом и индивидуумов. Это вот как раз подход маржиналистский. Если взять позитивизм, то там практически то же самое, только несколько другой порядок слов. Общество индивидуальных предпочтений. Вот отсюда, насколько вот эти вот два понятия можно соединить с маржиналистским трендом в классической теории, а значит и в современной трактовке всех экономических процессов. Ну, естественно, что касается эпистемологической необходимости, она здесь абсолютно. То есть, естественно, присутствует, присутствует конечно. А ни, ничто не разрабатывалось и не разрабатывается просто так, только для того, чтобы это было. То есть, Гимна... Для гимнастики ума. Да, всему свое время и каждое временное... Период он диктует свои правила и необходимости, соответственно, тот период, когда э, разрабатывалась теория предельной полезности, маржинализм, э, на базе которого появилось целое классическое направление, соответственно, был продиктован, э, его возникновение было продиктовано текущими реалиями. Э, То не... есть, объективная была необходимость. Конечно, объективная необходимость, так как э, если мы возьмем сам субъективизм. Тут нельзя не вспомнить Карла Менгера, Фридриха Хайка, которые являются, являлись родоначальниками Классики. разработки. Да, классиками неоклассики. Они видели необходимость в сухости, проанализировав и объяснив сухость концепции Адама Смитта, так как а, они были довольно-таки объективными, а, потому как для классиков первоначально характерно объективное воззрение, что в принципе логично. А, с точки зрения философии и методологии мы сначала видим какой-то объект или явление, а, мы его анализируем, это у нас классики появляются, и в дальнейшем неоклассики устанавливают диалектику взаимосвязи и закономерности. Uh, это естественно природное, натуральное течение логики человеческого ума, нашей психологии. То есть если мы даже возьмем древних людей, когда uh, они начали изучать огонь, впервые они увидели огонь и только потом начали uh, устанавливать диалектику взаимосвязи, искать причины и возможность это повторить. То есть сначала у нас идет объект, а потом мы уже uh, подвергаем анализу его происхождения и последствия, которые можно получить. Таким образом, здесь а, логически одно следует за другим. А, единственное, что вот а, различие субъективизма и позитивизма, я бы не стал противопоставлять их друг другу, скорее как дополняющие, а, так как позитивизм а, он необходим в определенных условиях, когда необходимо изучить а, общество как целый массив, как стихию, а это так, потому как мы можем представить, хорошо здесь берутся кризисные времена, например, 1997 -го года, вот недавний кризис 2014 -го года, когда человек, которого мы знали как индивида, в данной ситуации может повести себя совершенно иначе повинусь воле толпы, воле общества. То есть и... не как гомоэкономикус. Да, и здесь мы имеем дело уже с более стихийным, схожим с цунами явлением. В данном случае нам, конечно, наверное, с точки позитивизма надо рассматривать. Но в другие витки экономических циклов, на других стадиях экономических циклов, имеет смысл рассматривать именно с субъективной стороны, так как. Здесь мы можем подвергнуть анализу отдельных каких-то субъектов и отдельные фирмы, предприятия, так как их поведение может отличаться в данные периоды экономического цикла друг от друга. Единственное, что и субъективизм, и объективизм, и позитивизм, к сожалению, предполагают собой... А, оппортунизм как нечто само собой разумеющееся, что в современной экономике может стать большой проблемой для производства сложной, а, технически сложной продукции, для которой необходим будет совершенно другой и уже необходим совершенно другой уровень кооперации и разделения труда между субъектами, что а, делает оппортунизм серьезной проблемой. То есть оппортунизм имеет в виду, это приспособление или авантюризм в смысле Здесь я оппортунизм имею, с точки, э, имею в виду с точки зрения э, нацеленности лишь на собственную сиюминутную э, выгоду. Mm -hmm. То есть э, если даже э, взять выражение Стюарта э, Милля, э, искусство ставит цель, которую должно достичь общество э, Выражение хорошо, но в данном случае, наверное, оно будет не совсем, да, только выражением, красивым выражением не совсем а, при, применимо. А, точно так же, как и а, с точки зрения Карла Менгера, который говорит, что каждый человек пытается достичь цели, с которой связывает какую-либо субъективную ценность, это его выражение. А, уже подразумевает собой субъективную ценность, уже подразумевает некую долю оппортунизма. Что в принципе не исключается и классиками. Если мы вспомним концепцию Адама Смита, концепция экономического человека, каждый человек это разумный, рациональный эгоист, в данном случае под человеком можно субъект или фирму предположить, опять-таки поддерживает естественное положение оппортунистического настроя, что в современной экономике в современном динамическом мире может быть стать и уже становится проблемой хотя бы с точки зрения перераспределения собственности и формирования новых отношений собственности спасибо я согласен с вами и могу только добавить что даже объективизм как вы сказали классиков в том же того же адама смита критиковал еще с хорошей точки зрения критиковал Маркс, он говорил, что Адам Смит своей книжкой, вот этой вот э, богатство народов, теории» своей, он уподобил английское общество фабрики. То есть он тоже несколько идеализировал английское общество в объективном плане, поэтому его можно назвать объективным идеалистом. То есть он многие моменты просто выводил за скобки. А вот сейчас При прочих соглас... разных условиях да, да, сейчас я согласен с вами, так как права человека, мобильность, глобализация. Вот эти все проблемы патонистические и прежде всего вот, субъективистские они выходят на первый план. И завершающий вопрос нашей с вами беседы это вот как раз для подведения итогов. Вот насколько вот эта вот антитеза объективизма субъективизма реальности, да, является эпистемологическим барьером, то есть барьером в познании друг друга как теоретических начал. В, и в развитии диалога между классиками и неоклассиками. Но ну вот опять-таки, продолжая вашу мысль, можно на примере труда. Допустим, мера труда в классической трудовой стоимости – это прибавочная стоимость. А мера капитала или того же труда, с точки зрения э, неоклассической теории, прежде всего кенесианской, она же однофакторная, то есть там нет разделения на труд и капитал так вот с точки зрения неоклассической теории мера капитала это добавленная стоимость вот это барьер или это просто какое-то недопонимание которое может быть со временем преодолено как вы считаете а, ну барьер конечно есть вопрос в том с какой точки зрения вы смотрите то есть если мы будем опять-таки возьмем концепцию если мы смотрим на мир, стоя на, на колесе, находясь на колесе, а, мы будем видеть крутящийся мир. А если мы будем стоять на земле, мы будем видеть крутящееся колесо. Yeah. А, то есть с какой точки зрения? Здесь все а, можно очень хорошо связать с теорией Кота Шрёдингера. То есть зачем наблюдаешь, то в принципе и происходит. Не наблюдаешь, происходит иное. Вот и, и, и жив, и мертв одновременно получается. А, противопоставить их друг другу это значит ограничить себя, наверное, в чем-то. Потому как, а, в принципе, приверженность только одной теории это является ограничением для ученого. А с точки зрения ученого могу сказать, что а, необходимо быть открытым для любых теорий. И а, по мере необходимости брать и оттуда и оттуда то что нам больше всего требуется потому как каждая теория по сути есть разный взгляд на одни и те же проблемы разные грани под разным углом вот соединить их и выделить что-то одно оно в принципе и будет являться вот этим третьим путь это обозрения. это будет, да это и будет являться как третий путь Вопрос в том, что нет определенной, может быть, методологии и теории на сегодняшний день, которая бы позволяла конкретно какие-то элементы выделить. То есть, если мы будем, опять-таки, оценивать добавленную стоимость, прибавочную стоимость, мы же не можем сказать, что прибавочной стоимости не существует. Точно так же, как и не можем сказать, что добавленной стоимости не существует. Очевидно, это факт, так как налог на добавленную стоимость был повышен. Что говорит о том, что она все-таки есть. А, вот важность ⁇ это другой вопрос. На чем мы концентрируемся в данном случае? И, может быть, к сожалению, в основном мир концентрируется, конечно же, на добавленной стоимости, так как это продиктовано существующими условиями опять-таки если мы вспомним первый вопрос деньги а то что выполняет функцию денег стало быть мы и концентрируемся больше на какой-то внешней части стоимости что в принципе будет а, представляться как а, добавленная стоимость это не совсем положительный наверное а, тренд потому как э, уходит внимание от содержания внутренней стоимости, а оно заслуживает э, больше, внимания. Больше, концентрации, больше концентрации, потому как в современном мире по поводу производства инновационного сложного продукта... Как я уже говорил ранее, должны быть разработаны и будут разработаны, уже разрабатываются некоторые иные способы кооперации, разделения труда, такие как инновационный супермаркет, к примеру, и тому подобное. То есть будут совмещаться различные производства, и причем это будет все находиться в такой динамике что для одного продукта будет одна кооперация, а для другого продукта будет совершенно другая. И сейчас, не уделив внимания внутренней стоимости, добавленной стоимости, как она будет, из чего она будет произрастать, ее анализу, то в дальнейшем, в будущем с прогрессом мы рискуем очень сильно отстать в изучении того, что будет происходить. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, надо необходимо. многосоставной характер внутренней стоимости изучить более досконально, чем стоит необходимо заняться. Необходимо сближение этих концепций и, и в одном дискурсе, как бы сейчас сказали. Да? ну Спасибо вам, Сергей Дмитриевич. Я хотел задать вам риторический вопрос, нужен ли третий путь. Вы уже на него ответили. Единственное, что я хотел бы в заключении у вас спросить, как вы считаете, фраза вот эта крылатая, нашего президента владимир владимирович Путина о том зачем нужен этот мир если в нем нет россии как считать она подходит под понятие третьего пути познавательного эпистемологического или нет поэтому а посмотрим тут будет видно насколько мы сможем сыграть а, важную роль в изучении современных экономических проблем В мире да спасибо вам большое сергей дмитриевич я с вами не прощаюсь надеюсь мы снова с вами встретимся спасибо а мы переходим к следующей рубрике нашей передачи. Сегодня у нас в гостях эксперты группы ЭЛСА, экспериментальной лаборатории системного анализа, и их представляет Файзулина Алина, студентка университета имени Тимирясова. И для начала мы дадим небольшую вступительную ремарку. Дело в том, что Перед весенними событиями, как мы уже говорили, прошли президентские выборы. И они, естественно, наложили отпечаток на формирование финансовых и прочих рынков в России. Самый главный отпечаток, который они наложили, это то, что была неопределенность до решения Владимира Владимировича Путина о том, идти ему на выборы на новый срок или не идти, и... Разрядилась эта ситуация неопределенности после того, как он в декабре принял решение о том, что он пойдет на выборы президента Российской Федерации. Это все, естественно, благотворно сказалось на внутренних рыночных наших делах. И поэтому мы опускаем период зимы, это декабрь, январь, февраль, и переходим сразу же к весенним событиям, которые произошли на наших финансовых рынках. И первый вопрос к нашему эксперту заключается в следующем. Что вы думаете в целом о том, как итоги вот этих политических событий повлияли на внутриэкономические дела в России? Во-первых, эта стабильность, она заключается в том, что политическая ситуация в России определилась. Президент избран, правительство сформировалось депутаты на месте, но с другой стороны, сохранились антироссийские санкции. Отдельные инвесторы не уверены в том, что у них не будет неожиданные потери. Пример можно привести таких компаний, как Норникель, Сбербанк. Вот они менее стабильнее, чем Газпром и Роснефть. Хорошо. Теперь. Давайте поподробнее остановимся на тех компаниях, которых вы назвали, которые вы назвали и которые вы анализировали. Вот что для вас главное, что вы можете сказать потенциальному инвестору по этим компаниям, плюсы и минусы? Начнем со Сбербанка. Что касается его, то что он недостаточно стабилен, а главная проблема – недостаточные доходы физических лиц, что не позволяет вести Сбербанку стабильную инвестиционную политику с рыночными активами. Но мы все равно рекомендуем покупать акции Сбербанка, потому что всегда они будут доходными, так как главным акционером является государство. Что касается Норникеля, здесь ситуация более сложнее, Главный покупатель металла является Америка, она уже вела возные пошлины на европейскую сталь, поэтому ситуация у российских металлургов еще более неблагоприятная, чем у, банки у банкиров. Но мы опять также рекомендуем брать акции Норникеля, потому что все равно промышленность не откажется от цветных металлов. Что касается нефтегазового сектора, то его позиции стабильны как никогда. Цены на нефть и газ растут, инфраструктура нефти и газа развивается как в Европу, это северные и турецкие потоки, так и в Азию, сила Сибири. Поэтому владельцы акций «Газпрома» и «Роснефти» может быть спокойны и наслаждаться своими финансовыми активами в ближайшее будущее. Я думаю, что наши потенциальные инвесторы услышали вас и сделают для себя выводы. А мы переходим к следующей стадии нашей передачи к домашнему заданию. Как обычно, мы обращаемся к аудитории нашей студенческой и даем небольшое задание на лето. Во-первых, опять-таки небольшая преамбула. Дело в том, что, как вы уже знаете, наверное, некоторые наши потенциальные крупные инвесторы стали перемещать свои финансовые и прочие активы из России в другие регионы мира, боясь последствий антироссийских санкций. Мы думаем, что здесь все-таки причина не в этих санкциях. Потому что, как показывают события последние, как утверждают эксперты, особого вреда, большого, для крупных инвесторов эти санкции пока не приносят. Потому что наши крупные инвесторы никак не связаны с теми секторами экономики, по которым эти санкции бьют. Главная все-таки причина, по которой некоторые наши инвесторы уходят из сектора российской экономики связано опять-таки с последними политическими событиями. И не просто событиями, а главным заданием, которое поставил Владимир Владимирович Путин перед правительством России, а именно, как уже окрестили это задание наши журналисты супер указ. Супер указ это иначе говоря, задача правительства поднять качество жизни. Большинства россиян в ближайшей перспективе. И вот этого боятся как раз наши, как принято говорить, некоторые олигархи. Почему? Потому что придется более серьезно относиться к своим делам и менее рассчитывать на какие-то поблажки со стороны государства. Поэтому вопрос. Перед вами графики за декабрь, январь, февраль, март и апрель. 2017-2018 года. По ним вы можете проследить, что накануне выборов была небольшая, как уже говорил наш эксперт, нестабильность, связанная с неопределенностью. И после выборов видно хорошо, что стабильность пришла на наши финансовые рынки, и они стали более прогнозируемы. Отсюда вопрос, как вы думаете, какие источники, резервы финансовые и прочие, можно найти нашему правительству, чтобы выполнить этот суперуказ президента в намеченные сроки. А именно поднять качество жизни россиян, начиная от доходов их, а это и пенсии, зарплаты, жалования чиновников и заканчивая материальным наполнением. Почему мы спрашиваем именно так? Потому что, как нам сказал уже эксперт, санкции сохраняются. Нефтегазовый сектор пока доходный, но ситуация в мире неспокойная. Ближний Восток закипает. Средний Восток, вокруг Ирана тоже событие. Наконец, последнее событие в Юго-Восточной Азии. Будет, не будет встреча Трампа с Ким Чен Ыном, нынешним лидером КНДР. От этого многое зависит. Поэтому вопрос простой. К осени... Найдет правительство эти резервы или не найдет? И, пользуясь тем, что вы у нас остались на домашнем задании, уважаемый эксперт, я хочу вам тоже задать вопрос. Вот Владимир Владимирович Путин еще в первый срок своего президентства сразу же обратился к нашим крупным игрокам на биржах фондовых с тем, чтобы они выпустили в обращение так называемый народный IPO, то есть доступные для рядового обывателя акции Это в районе 200-300 рублей. После этого сразу же Сбербанк вышел с такими акциями, Газпром, Татнефть наша тоже вышла примерно в этом диапазоне. Вот как вы считаете, сейчас актуальны они в качестве как раз вот источника повышения благосостояния качества жизни российских граждан? Я думаю, конечно, да, потому что раз эти доходы будут повышаться, значит, то эти доходы должны привязываться к активам, иначе они обесценив... об... обесцениваться будут. А с другой стороны, если они будут тратиться на покупку товаров, это может поднять инфляцию, и поэтому еще раз да. Спасибо. Вот как раз и мы частично ответили за студентов, а вам, уважаемые студенты Продолжение подумать над тем, что еще можно сделать источником повышения благостояния наших людей и выполнить супер указ президента. На этом мы прощаемся с нашим экспертом и с нашими телезрителями. Всем счастливого лета. До встречи в новом учебном году. До свидания.